Курить есть? Ты что, оглох, дед? Курить есть, спрашиваю? Курить есть? Отвечать надо, когда спрашивают. Так не просят. Ты волшебное слово сказать забыл. Ты что, больной, дед? Ты что выламываешься? Думаешь, старый, так выламываться можно. Ты не из Тамбовских ли будешь? А тебя колышка твоя? Нехорошо ругаться. Все-таки мне кажется, что ты из Тамбовских. Под бабуином ходишь. Кому бабуина, кому Валерий Станиславович? А ты-то откуда знаешь? Люди-то себя так не ведут. Значит, под бабуином. Тебя как звать? Я что, ну, допросе, что ли? Какая хрен разница? Послушай совета. Во-первых, перестань ругаться. А во-вторых, ты. В тюрьме паре. А вкрытки так себя не ведут. Здесь все люди братаны. Пока, конечно, обратного не выяснилось. Чего? Ты что ли братан? Все держа. Помоги им. Mm-hmm. <laughs>